Всем здарова, с вами Игра Дрона. Это видео про то, как прокачивать футболистов своей команды в Dream Ecore 2021. Итак, друзья, я думаю, что многие из вас знают, что правила прокачки футболистов в игре существенно поменялись. Это сделать стало гораздо сложнее. В этом видео я буду показывать, как я буду прокачивать двух своих футболистов различными способами. Для начала я хочу купить трех футболистов легендарного уровня. Первым я купил для Порте поправьте, если я неправильно произнес его фамилию. Потом Ракитича. Покупал я только легендарных футболистов. Потом подписал Сандро. Фамилия не имеет значения, потому что потом я этих футболистов буду отдавать. После того, как я купил трех футболистов, я перешел в меню выпустить игрока. Здесь я нашел этих трех игроков и сейчас я их просто отпущу. Этим самым я смогу прокачать троих своих футболистов. Раньше в игре, когда я выпускал легендарных игроков, всегда получал легендарных тренеров для их тренировки. Посмотрим, как обстоят дела сейчас. Как вы видите, выпустив легендарных игроков, но к сожалению, не получили легендарных тренеров. Нам доступен только редкий и обычный тренер. А легендарного тренера судя по всему мы сможем получить только, если потратим на него 202 кристалла. Ну что ж, давайте теперь попробуем прокачать двоих моих футболистов редким тренером. И посмотрим, что из этого выйдет. Выходит так, то, что мы можем прокачать только двух игроков, и то совсем немного. Учитывая то, что я отдал трех игроков, я смогу прокачать этих футболистов всего лишь три раза. По технике я их уже дважды прокачал. Сейчас прокачаю по физической форме. Как вы видите, после трех тренировок их рейтинг вырос всего лишь на три позиции. Сейчас я хочу попробовать их прокачать обычным игроком. Вот я его только что купил, и сейчас же я его и отдам. За это получу тренера по физической форме. Как вы видите, обычного игрока вообще нету смысла покупать. Что будет, если я выпущу и прокачанного игрока? Дадут мне за это легендарного тренера или нет? Вот я выпустил прокачанного футболиста, и сейчас посмотрим, какой тренер мне достанется. Обратно достался редкий тренер. Значит, можно сделать вывод, что легендарного тренера можно купить только за кристаллы. И нет смысла копить монеты для того, чтобы прокачать игроков. Так что, друзья, собирайте кристаллы, если хотите прокачать своих игроков на максимум. Ну а на этом все, друзья. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей. Всем удачи и всем пока!